Вечер добрый. Передо мной стоит, находится станок АДЕМ GMT. Он предназначен для заточки щипчиков. В принципе, его можно адаптировать еще и для заточки миниатюрных ножниц, но сейчас мы поговорим про заточку именно щипчиков. То есть, как мы все знаем, основные моменты заточки щипчиков это нужно сформировать круговореза. Он задается. Двумя параметрами Это выработка по внутренней поверхности То есть я имею ввиду заточка И соответственно Формирование фаз Для того чтобы нам Сформировать внутреннюю поверхность Мы Закрепляем их В держатель Который здесь Специально Сделан Таким образом Чтобы можно было Ручки в суставах разводить. Вот Здесь есть а, несколько этапов регулировки. Точнее, здесь есть ход вправо-влево, вверх-вниз подача, а углы наклона опять же лево-вправо и, соответственно, поворот на 360 градусов. Вот. Для того, чтобы нам осуществить настройку, мы заводим их вперед. Фиксируем, чтобы нам это не мешало здесь есть такое светящееся окошечко которое нам позволяет смотреть режим относительно круга будем это делать после того как выберем зерно здесь моторчик с кругами револьверного типа то есть мы выбираем круги именно из зерно, которое нам необходимо. В данном случае 125 на 100. Соответственно, зажимаем в центры. Все у нас прекрасно Включаем станок. И ставим готовый внутренний полет. охладить нижний барашек и очищать подачу вперед-назад. Если необходимо, можно его зафиксировать и очищать подачу только слева направо. По просвету я вижу, что плоскость вы сформировано достаточным образом ну, вот можно в принципе остановить его опустить и посмотреть внутреннюю поверхность сформировали вот она идеально ровненькая с выходом на режущую кромку сейчас мы сделаем то же самое э зеркально соответственно переведя в другое положение манипулятор вот. После того, как мы сформировали две внутренние поверхности то есть имеется ввиду левую и правую мы идем соответственно приступаем к формированию фасы то есть для этого нам нужно манипулятор перевернуть на 180 градусов Спасибо. Уставчик зажимаем при полном смыкании посильнее чтобы у нас ничего не вылетело и также Соответственно, расслабляем некоторые держатели и начинаем осуществлять необходимый нам прижим к кругу. Сформировать паску. Один из самых сложных элементов после внутренней поверхности. Включаем станочек. Факт, как дантисты поступать на движение, чтобы не было природы. Можно также охладить нужную часть и сделать продульную. Так мы минимализируем прыжок металла. Все, пасочку мы сформировали. Теперь.. Нам необходимо сформировать именно толщину фасок по щечку Для того, чтобы это сделать, мы опять возвращаемся к обратной части нашего держателя. Также зажимаем, зажимаем щепочки в этот держатель. Можно, кстати, поменять круг, выбрать более, ну, например, электрокорон белый с минимальным тоже зеленушку. Вот И здесь нам необходимо отвить подачу к кругу таким образом, чтобы нам соответственно сохранить тоже толщину. Келочки вставляем режим то на нижний цветовой или Да мы это все выбрали, выставили. Мы можем приступить к формированию толщины самой фаски. Опять же с Здесь можно учитывать... Такой факт, опять же, технику безопасности, чтобы не дернуть сам инструмент в кругу, потому что можно тогда повредить носик, возвращая его на ногу. И, прижимы или какого-то времени работы мы ну, должны да, вот контролировать, что мы, что мы сотворили. В данном случае мы сделали пальчики очень тоненькими. Для того, чтобы, для того, чтобы наши прекрасные мастера маникюра остались довольны.